А это просто электричество. Хорошо. Ты просто большой молодец. Ага. Выдох. Ага. Хорошо. Ага. Ага. Ага. все, дыши, дыши. Дыши, дыши, дыши, Ага. Ага. Ага. Еще проблемы с тазобедренными сторонами. Там сакрализация идет. Да, мы поставили диагнозы коксартроз первой степени. А там и давно и уже и, просто да, там и сращ... и <R1> Это <R1> нас сакрализация идет, uh -huh. да, то есть вот пятый позвонок сросся на крестец. Wow. Здесь uh -huh. грыжа, <плотно> <плотно> <плотно> уже диск <плотно> умер. <плотно> <плотно> Здесь диски полуживые остались Вот они суставы, тоже смотрите Здесь менее выделяется, здесь более выделяется Разворот идет. Ой, Почка должна быть чуть ниже Она на одном уровне, то есть скорее всего идет опущение левой Почему мы взяли на семидневный курс Здесь вот уже тоже секвестр получился от грыжи Вот небольшой, вот он, видно Вот их диск, диски уже умирают Диски должны быть такого же света, как позвоночный канал К Канал должен быть 24-27 мм, его здесь нет Носом, выдох, носом. Вдох. Носом? Да. Выдох, носом. Во, хорошо. Просто потяну. Еще раз. Вдох. Выдох. Хорошо. Еще. Выдох. И расслабься. Расслабь, расслабь. М -м -м -м. Хорошо. Вдох, носом. Шея, грудь, поясница. Я хочу сбросить, носом. Шея. Не отдал поясницу. Не заметил, да? Не отдал поясницу. Ну зато встал. Ну, видишь, как здесь мягко, смотри. Видишь, как с ними компрессионеры. А -а -а. Все, не бойся. Ладно. Хорошо, молодец. А -а -а. Хорошо. А -а -а. Хорошо. Расслабь. Вдох, выдох. А -а -а. Хорошо. Расслабь. Вдох. А -а -а. Так, хорошо. видишь, как хорошо. Ну, сразу перерослабился, видишь, растет, все эти что он по всей кушетке. Да, Хорошо. А все, а уже все, а уже все. Нечего дать. с все сделали, все получилось, молодец. Теперь смотри, вот я и проверю, видишь, не больно? С Ну, сейчас у тебя спазм сойдет с лестничных мышц. Спорт сколько уже лет? С детства? А? 30. 30 лет уже кандидат в мастера спорта по теннису еще не видел ни одного здорового спортсмена Роман табачьи исключение но он занимается специальными вещами вот они межпозвоночные ну, давай, диски давай. вот они должны светиться Дох, Дох. а здесь уже уже нет не совсем ничего Все. то есть я очень сильно смещен поэтому вот в паховую область а, здесь же изначально, по-моему, говорил, тоже впах дает, да, стреляет. Здесь? Да, да, он да, он да. Он ну, это крестец. Сделся, крестец. Влез. Сейчас, дойдем, да, сделаем все. Вдох, выдох. Здесь Вдох. такого нет уже, правильно? Вдох, выдох. Вот, ну, у него вот с одной стороны это крестец и L5 С1. Сейчас будем ставить их на место. Сейчас вот просто замерим диаметр ног. Да, простой угу. способ. Вот да. пальцы соединили, и я сважу. Вот, поближе чуть -чуть показать. Вот мы по икроножной мышцы смотрим сюда. Вот у, меня, вот у меня как пальцы сходятся здесь. Да? То есть по суставам. По Теперь сюда смотрим. Видите? То есть эта нога значительно больше размер, То есть эта нога короче. То есть таз перекошен многие годы. Вот таким вот образом. Идет шла повышенная нагрузка. И так как крестец, крестец развернут. Здесь иннервация была очень сильной. Равно вот этот косточек чуть больше любящий, чем вот этот. Он жестче чувствуется. А? Жестче чувствуется. Да, да. Эластичности нет. Это просто многие годы идет вот это вот зажатие. Вот. Тоже вроде сам не полненький. А вот даже лежите, а живот торчит. Поправился? Нет, нет, нет. Вопрос не в том, что поправился, а вопрос в том, что как работают мышцы разгибатель живота. Вот сейчас Роман товарищ с вами проработает, или один, или два позвонки, они отвечают за прямые мышцы живота. Сейчас эти мышцы у вас, если дадите, они мы их вам включим, живот просто пропали. Да. А здесь операция какая-то была или что? Здесь было... растворол, я в детстве зашивали. Ну, было лет, наверное, детские. А, ну вот они и утянул сюда. Можно утянуть, да, да, да, да, да. Вот их прямо развернул вот, в эту сторону. Да. Здесь немножко электричеством стрельнет, не пугайся. Это а просто электричество. Дыши, дыши, дыши. дыши. стой! Подожди, больно, больно. Все, все, дыши, дыши. Еще. О, Молодь, стой, стой, стой ноги отдаваем. Шестой, шестой, шестой грудной, если оттуда отдает в ноги, это очень хорошо. Это дыши, значит, дыши, что дыши, работа пошла. Дыши, дыши. Значит, дыши, дыши. начала работать. Выдох. О, О, молодец. Вдох. Подожди. Все, дай, укусы, сел. Сел. хорошо. Сделай глубокий вдох. Выдох, блин. Ой, стой, подожди. От того, сильно. А, а, вот это подожди. подожди. Усилий-то не делается. Подожди. Не дает усилий делать. Вдох. О, здесь О, не страшно, сразу. все равно. Уже все. Здесь не страшно. Вдох. О, все, стой. пошли. Мягко пошло. Вдох. Ну, молодец, все. Расслабился, мог не Здесь вот, здесь, здесь вот, ребра появились. Конечно. Вот, вот, ребра какие хорошие. То да, есть, да, конечно, да, ребер, да, ребер, да, реберная все. дуга развернута здесь, да? То есть, очень сильно. Вдох, выдох. Видишь, я аккуратно. Все аккуратно делаю. Вдох, выдох. Вот, и все, молодец, все Рису, дефресс, на самом деле когда вилочка уже прошлись уже ребра появились а то он первый день когда его осматривал у него вот здесь вот как бронежилет был то есть да. я даже ребра не видел а сейчас вот ребрышки есть вот так должно быть третий второй первый на то есть вот они да, 3, 2, 3. Но, на самом деле крестец уже посадили уже уже прям классно все ягодицы мягкие Выбер, оставай, а, все до Вылезь. А, да. Все, все, Все, все, все. А, да. Сверх, все, все. А, да. все, все, все. Вот он на тебя уже шикарный пошел. Вот он, Влад. Он, он прям легко вылетает. Да-да-да, они... ну вот, второй остался. Вот, ну, все, да, все, да, отпускай, да. отпускай, дорогой. Смотри, вот нам нужно, чтобы ты девочкам очень нравился, чтобы женщины толпой ходили, нам нужно твой живот убрать. Вот, потому что живот слишком сильно торчит. Торчит он из-за этих двух позвонков. Очень хорошо сейчас подвинули, но просто смещение было больше полутора сантиметров. Сейчас почти на сантиметр подвинули, сейчас осталось 5 миллиметров. Осталось на самом деле 5 миллиметров. 5 миллиметров мышцы до конца включаются, живот уходит. А Плюс расслабляем поясничную мышцу глубокую. Молодец какой, пропотел, все. Уже должна отпускать. Понятно, что много лет было зажато. Посмотри, Поднялась. Же говорим, ты не слушаешь просто. Даже давай, давай проводим. Ну, не верится? Мы сейчас ее и проделали. Че, не больно? На место. Ну, чуть -чуть. Не больно? Ну, чуть -чуть. Может вернем? Покажите. Нет? Нет, смотри, какая ситуация. Мы сейчас сделали поясницу. Поясница прям отлично получилась. Вот. Вот э, вот два позвонка, конечно, до конца не дал, но как бы бог с ним. Сейчас нужно сделать грудной отдел. Почему? Потому что здесь мы избыточность убрали, а вот здесь торчит еще. Парень ответственный. Парень ответственный, слишком много себя взвалил, потому что вот здесь позвонки торчат. Он сейчас уберет, здесь болезненности нет. Электричество в руки стреляет, в ноги, но болезненности нет. Вот начал правда? А все закончилось. Все за... Просто все закончилось. Ты большой молодец. Вот в этом правда. Ты просто большой молодец. Выдох. О, стой, а просто... Но нет такого же, не ну нету. нету такого да, нет. нет такого же, да. ищи свои позвонки. Да. А нету? Нету, потому что я их двигал вниз. Все, я их поставил на место, как они должны быть. До. На выдохе поднимай голову, поднимай. Поднимай, Хорошо, молодец. Все, все, держи руки, держи, не отпускай. Вдох. Выдох. выдох, выдох. А, всё, что больно тут же вот здесь. Всё, всё, всё, я же просто повернул. Бедро, бедро, который... Да, да, я же тебе повернул. Сделаю вдох. Выдох. А, все. Вот и все. Фассу всё растение было. Раз, два, три, три четыре, пять. Вот Останись-то у нас. Раз, два, три, четыре, а, пять. пять. Все. молодец. Сколько детей нуждаетесь? Ваших тренеров. Да. Вдох. Вдох. Да. Не драться, не драться, не драться, не драться. Не драться. Сейчас да, да. просто. Сейчас а просто волосы сейчас волосы растягиваем волосы. мышцы, да. Мышцы, растягиваем, фасу растягиваем. Все, просто, Все, я вижу, вот такого поставим. Ну вот, расслабился. Может пройдемся еще разок? <свы> если ракетка ракетку вы, вы, вы не предназначена. Нужно новую видовку, то видов она А если ракетка, то можно хорошо. купить. Вы бы... А, Я живу, у тебя на месте. Соль на тревогу, танцы, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Красавчик. Молодец. Все. <свят> Больше шумел. Сейчас вот таз положение изменили. но потому что срастание, там прям конкретно 5 L5S1 просто срос, срослось уже. Сколько лет? Сколько, сколько лет болело? Ну, именно это место, она болела, может быть, лет 6-7 назад. Потом не болела. Потом в Москве сходил на один массаж, но там поделал. И она и опять начала болеть. Молодец, что выбрал семидневную программу. Вот сейчас доверился. Да, с учетом всего сопротивления я хочу сказать, что ну там, процентов на 70 у нас получилось. Еще раз. Ну просто второй раз он так не переносится. Просто сейчас, сейчас. Ульяновский, кстати, мне понравилось. Сейчас как раз вот сейчас адаптация тела пройдет, будет длиться от двух до где-то недель, до полутора месяцев может длиться. Поэтому просто сейчас организм будет адаптироваться, спазмов слишком много, напряжений слишком много. Много чего исправили, много чего до кон, не до конца, но много чего сделали. Хочу обратно. Пока не отпускают. что uh -huh. Ну, сейчас он типа ставит. Потому что... он без